Миллионы людей мечтают сменить работу или начать работать на себя, чтобы зарабатывать больше. Но всего одна проблема напрочь перечеркивает все мечты. Это фильтры, которые сам же для себя создает ваш мозг. Сейчас кризис, а значит нужно выживать. А вдруг я начну меньше зарабатывать? Что если я вообще не смогу пробить свой финансовый потолок? Я не справлюсь с новой работой. Я не впишусь в новый коллектив. У меня ничего не получится. Все это мы ежедневно проговариваем себе, зарывая истинные желания глубоко в землю. Все, что вам нужно сделать, это первый шаг. Мы приглашаем вас на бесплатный вебинар Мозг суперсила, которую вы не используете, который поможет научиться ставить цели в условиях неопределенности, сделать прорыв в карьере, научиться находить баланс в кризисные моменты, чтобы вы начали жить той жизнью, которую вы заслуживаете. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по ссылке и присоединяйтесь к числу тех, кто уже начал менять свою жизнь к лучшему.